Когда ты торопишься, то часто срезаешь дорогу, чтобы куда-то успеть, тем самым удлиняя прямой путь к своей цели. Просто доверяй себе, идя спокойно и в своем ритме. Ты придешь туда, куда тебе надо вовремя.